Парни, у ну нас сейчас отличный пример, А что делать, если девушка говорит по телефону. Говорит по телефону и быстро идет? Сейчас я вам покажу вариант, что вы можете с этой ситуацией сделать. Поехали! суть можно разговор можешь перезвонить? Нет. Нет, в смысле не важно или нет? Могу перезвонить. Нет, а что? Я не понимаю, нет, это на первую часть или на вторую? Не знаю. Да нет, на самом... Подожди, Саня, ну что? На самом деле я здесь гуляю, еще, еще все. Смотрю. Ага, и? Ты идешь. Ну, ладно, миленькая. Только а, ты так быстро спасибо, идешь и... Видишь, а, Я тебе перезвоню. Как? Некрасиво и некультурно. Ну ладно, с да я, ну понравилось. Финлян. Вот эти тоже загнал. А я тут говорю своей подруге о том, что я скоро уже уезжаю, поэтому куда? В Блин, все в Америку, один я никак не выберусь. Куда? Нью-Йорк, Майами? Ну, нью йорк лучше, а а, учиться в учится, что Учиться что-нибудь. А? Учиться что-нибудь такое экономическое, наверное, да? Конечно, да. Что такая реакция странная? Ну, а да. что еще делать? Да я не знаю, слушай. Ну, я, ну, я здесь, я здесь поделишкам и так. Я, правда, убегай сейчас. А, ты хотел взять мне номер телефона? Слушай, ну как бы просто номер телефона ну, Слушай, ты... это, это звучит отвратительно. После такого мне уже не охота брать номер телефона. Ну, ну, а немножко... как я еще по-другому, я не знаю. Ладно, ты сколько еще будешь? Здесь? Да. Здесь я буду до семи. А потом я убегаю. Куда? А потом я убегаю. Врача, врача. Слушай, сколько тебе лет, что ты еще учиться едешь? Вообще малявка. 17 есть? 16? 15? Нет. Называй. А 865 я все называю своими именами, все прямолинейно, так что, ну... Слушай, это здорово, а? Это здорово. Я сейчас мейкну. Да. Вообще, люди не любят на самом деле прямолинейных людей. Я люблю, я, я люблю прямолинейных людей. Это хорошо. Да, да, нет, нет, пока-пока. Там мейкнулся? Я что-то а, я, я, я люблю криво набирать просто. 965. Да-да-да, все правильно. Ну, давайте через часочек, через два наберем. А я не смогу, потому что мне будут голову красить. Я считаю, приехал, чтобы не голову покрасить. Голову да. или волосы? Ну, волосы. Говори как есть, говори как но. есть. Ладно. <смех> ну, ты во сколько закончишь волосы красить? Нет. А, ты вообще так долго? Блин, подожди. Я тут поставил тут. 16 16.00, 19.00 и где-то буду вот. голову красить. Поставил вот эту фигню. Юля, правильно? Да. Еще не разобрался. <смех> Какой он красивый. Юля. Волосы. Нет, не волосы. Юля, все, я понял, лысая. Юля Атриум. Лысая. Атриум. Правильно? Я не лысая. Ну, ты же говоришь, не волосы. Я не хочу быть лысой, переименуй меня Юля Атриум. Я не хочу быть Давай. лысой. Давай. То есть до семи волос, потом убегаешь к врачу? Да. Красит какой? Рыжий? Нет, такой, Извините. Да, я вот с ним не разбираюсь. Да, типа милирование это... вся фигня там. Нет, ну... милирование я не делаю. У меня волосы одного цвета. Милирование это когда по прядям. А, по прядям, пируешь. да, я понял. Давай, ладно, я мне пора на работу. Да -да -да. Пока. Подошел, спросил одну фразу. Это важный разговор или ты можешь перезвонить? Это важный разговор или ты можешь перезвонить? Первая фраза, с которой ты начинаешь. Делаешь это и все. Это не значит, что, блин, со всеми девочками так получится, да? Здесь, ну, 50 на 50. Здесь повезло 50%, могло не повезти 50%. Вот. А, мулька в том, что если девочка очень сильно занята, если девочка действительно важный разговор, ну, понятно, она не будет с тобой общаться, но ждать, э, ну, это нормально, да? Если вот, ты, у тебя важный телефонный разговор, кто-то вмешивается, не очень хочется отвлекаться на этого человека. При всем при этом, я уверен, ты знаешь, да, что девушки столько могут общаться по телефону, 10, 20, полчаса, и ждать, ждать, когда надо закончить реально говорить по телефону, бессмысленно. Поэтому проще инициировать а, инициировать общение с этой фразой. Хороших тебе телефончиков, хороших тебе свидания и так далее. Я собираюсь сюда еще завтра, ну, а угу. даже послезавтра, так что... О, ну созвонимся вечерком, мы решим. Так что ну, ты тогда записываешь мой телефон? Да, давай, давай. Видишь, каким мы общительным?